Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Школа Селы для Грудничков. И вот прототип портала, я хотел бы показать примерно, какой он может быть. Ну, собственно, прототип портала, может быть, это наш сайт и есть, рекламный шалаш, но это не совсем там все функции есть. Возьмем, допустим, на Wix, да, я решил его не делать на наш портал, конечно, потому что... Викса совсем для другого он подходит. Он как для небольших таких сайтов. Сайт визитка можно сделать или что-нибудь такое, которое э, можно продвинуть по нескольким запросам. И собственно все. А портал с такими функциями. Ну, в принципе, можно обучающий да, сделать сайт или сайт вот радио. Тоже такой простенький. Здесь все в основном все-таки простые, так скажем. Ну, конечно, можно и большие многостраничные сайты делать. Сайт компании, конечно, какой-нибудь. Но, как правило, люди почему-то всерьез не воспринимают сайты на VIX, поэтому, конечно, портал... Я попробую, конечно, потом наш рекламный шалаш превратить в портал, когда будет платный тариф. Но хороший портал, многофункциональный, надо делать, конечно. Да и сам я, наверное, его не сделаю, но потихоньку он будет делаться где-нибудь на другой платформе, даже может быть не на платформе, а какой-нибудь системе, да, на, на движке, так называемом, может быть WordPress или где-нибудь еще. Вот. А прототип, ну, допустим, что у нас тут. Возьмем наш тренировочный сайт, на котором мы а, тренировались. Да. Примерно, что я хотел вам показать. Раздел, конечно, у нас будет, как всегда, главная страница. В основном, да, мы еще хотели, когда создавали, хотели. А, ну давайте, допустим, пустые шаблоны, да, с нуля для портфолио одностраничный. Так. Давайте попробуем с нуля, да. Вот, в общем-то, ничего такого сложного, да. Допустим, фон. Несколько такой страшноватой страницы. Как-то так примерно. Так, но это не суть. Нам надо добавить что? Самое главное это надо... Заголовок сайта. Ну давайте добавим. Ой, куда это все пропало? Сейчас добавим. так портал Ну, в принципе, в принципе, это не особо-то не особо-то. Нет, это, конечно, важно заголовок сайта, но э, так как это будет на другом, э, на другой платформе, да, и, и вообще как бы по-другому сделано, то это будет у нас э, имя, э, доменное имя будет, вот э, непосредственно. Другое, да? И э, как его назвать, тоже, собственно говоря, назовем его как-нибудь по-русски. Не будем называть там, как есть порталы для инвалидов. У нас будет, собственно, не только для инвалидов. Это будет портал для инвалидов и всех желающих. Мы не будем отдельно делать. Потому что, как бы, интеграция, как все мы знаем, в общество ⁇ это очень важно. Поэтому зачем нам отделяться? Вот. И меню, собственно говоря, добавим мы а, с вами... А, с вами добавим меню. Посмотрим, что нам нужно. Какие страницы. А нас... Так, ну это такие простенькие. Тут в основном... А потом можно добавлять страницы. форм но это так заготов заготовка только еще потом что здесь еще будет полезные ссылки ссылки творчество обязательно потом значит будет еще резюме это для для тех кто но здесь у нас конечно будет э, я так надеюсь что Подработка, как всегда, небольшая. И а, вакансии, да, у нас тоже, как всегда, вакансии. Так, ну, таким образом, у нас уже, у нас уже, что еще нам надо, да? Знакомство, так. Ну, это, это такое, так скажем, форум это форум, да, чат это чат. А там может быть какие-нибудь личные странички. Ну, здесь, опять же, на Виксе, наверное, нет таких возможностей, даже на платном тарифе. Хотя, в принципе, еще далеко Дело в том, что даже если есть э, такой огромный портал, на Викси он будет очень-очень сильно тормозить. Я так думаю. Вот, переходы страниц. Да куда это у нас интересно делать меню? Мы же его вроде же как-то выбирали. Так, вот такое, да? А вот оно, собственно, у нас и есть. И как мы видим, тут для всего даже и не хватает... Не хватает даже места. А может его сделать... дополнительные кнопки ну вот как то так примерно Ну можно, собственно говоря, сделать и, а, но ну это уже де, э, дело дизайна, да, у нас тут. Нет, а, тем более, что не на Викси. Это будет все и будет по-другому. Это все выглядеть. Давайте посмотрим, что у нас получилось. С главной страничка. Ой, да. Давайте общаться страничка. И куда пропал у нас меню? э, -э, -э. Ну, замечательно. такое меню видите нам нужно еще чтобы чтобы было еще видно тем более так как у нас для инвалидов да нам нужно чтобы было Версия, да, сделана для слабовидящих. И версия тоже. Чтобы можно было... Текст. Так что у нас тут вообще получилось, непонятно. <свист> <свист> ну вот, допустим, допустим, так. Это не берем мы, не смотрите, на дизайн, это просто. Тут пока ничего не видно. В общем, смысл в том, а, смысл в чем? Что на главной у нас, соответственно, будет информация, о чем сайт. Да? Давайте общаться будет там а, раздел. А, может быть, личной переписки какой-нибудь. да. Вакансии это вакансии. Ищу работу это резюме. Творчество разнообразное. Полезные ссылки. Форум это форум, чат это чат. Работа и обучение это будет у нас такие... Э, работа будет... Э, в чем тут будет смысл? В чем смысл портала? Почему нельзя на Виксе оставить, как есть? Ну, потому что там, собственно, у нас пока только э, ссылки размещения да, э, разнообразных наших заказчиков и э, там мы можем э, ходить по ссылкам размещать информацию и э, о сайте да и на своих страничках там в соцсетях распространять и где-нибудь очень всестороннюю оказывать поддержку информационную как, какую только можем и группы создавать ВКонтакте и продвигать это все тоже мы можем, да, но дело в том, что если у нас будет портал, то и ä, работников, соответственно, да, сотрудников прибавится, и ä, обучение, но обучение тут ä, вообще все разнообразное, обучение тут оно, естественно, будет бесплатно. Здесь никаких ä, не будет... Как сказать, никаких сложностей. То есть и, и языки э, разнообразны. Может быть, ссылки будут на ресурсы. Да, может быть, видео какие-нибудь. Вот это раздел обучения. В том числе и компьютерным каким-то навыкам тоже. Все это будет как сейчас в проекте обмен разумов, разумов но там пока что немножко немножко потихоньку все продвигается. Да, пока что учителей не очень, не очень много там. Вот. А тут будет э, такой принцип, что... Э, человек, допустим, какое-то время проводит, может быть и э, 15 минут, может 20, полчаса, час, но чтобы у нас э, не было, так сказать, переработок, да, если у нас будет на этом... На этой страничке у нас будет, допустим, задание по сайту. Это будет не только если зайти на сайт, да, поставить на него там ссылки в соцсетях. Там может быть создать группу там или еще, еще что-то. Но все это общее время будет э, учитываться. Как я видел это на сайтах, допустим, даже не так оно будет учитываться, а... Грубо говоря, автоматически. То есть, чтобы никому не приходилось это время считать, ни вам, ни, ни, ни мне, никому-либо еще, ни э, заказчику, вообще никому. То есть, оно автоматически бы считалось это время. То есть, вы начали выполнять задание и время это считается. да, Как на порталах, допустим, таких биржах, фри фриланса, может быть, даже я видел там. Такое, То есть человек берет задание, да, и начинается отсчет времени, допустим, написание текста какого-нибудь, да. И человеку надо сдать его в течение, там, суток или в течение а, какого-то времени. Вот, но у нас, так как у нас а, тариф по, пока 100 рублей в час остается еще, а, у нас а, будет подсчет такой времени... Допустим, вы начали работу. Да, кнопка начать работу начали. Начали все. С этого, э, с этой секунды пошел отчет времени. Но это так, это у меня. Вижу, э, вижу я так, да, подрабо, э, подработку. И вы работаете с сайтом заказчика, да, или я, допустим, я сам тоже с удовольствием подработаю сам на этом же портале. И э, мы видим, естественно, хороший сайт какой-нибудь ну или может быть он не очень хорош там с какой-то точки зрения это не важно главное что это сайт обыкновенный то есть это не э, не лохотрон не, не какой-нибудь суперзаработок или еще какая-нибудь извиняюсь заражение хрень а просто это Товар или услуга хороший, да, какая-нибудь, или это курсы, или это что-нибудь такое Интересно, может быть, это сайт какой-нибудь посвященный а, чему-нибудь, может быть, медицине или еще чему-нибудь, неважно, то есть это не лохотрон, просто этот сайт, он а, продвигается, да. Таким образом, и нет там такого, что вы просмотрели сайт, да, и просто, грубо говоря, прокрутили, да, получили там 7 копеек. Нет, этого, этого не будет, Это я никому не желаю, потому что это я работал, это вообще какой-то кошмар, честно говоря. Вот, и э, с этим сайтом вы уже можете работать, как вам что, что в ваших силах да, делать, э, распространять информацию, искать на него посетителей, э, размещать его в каталогах, может быть, где это возможно бесплатно, да ставить ссылки, в соцсетях делиться там, где вы зарегистрированы во всех возможных. То есть, всю всю такую работу. Может быть, это будет э, написание, дополнительное задание, допустим, к сайту, это написание статей, может быть, это будет модерирование группы, там, э, что сайт заказчика э, скажет, да, кто может выполнить это задание. Может, это будет простое задание, а может, это будет посложнее, а может, это будет совсем сложно, и надо будет провести, допустим, там, не знаю, внутренний а, аудит, да, это, то есть, смотреть там там, юзабилити, всякие-всякие прочие такие вещи по SEO, может быть. Но я считаю, что ну, мы пока на внешней оптимизации остановимся. Но так как это, у меня задумка, грубо говоря, глобальная, да, там будет и внутренняя оптимизация. Может, к тому времени, когда этот портал будет создаваться, созд вернее, создан будет, да, уже мы освоим и внутреннюю неплохо может даже и программирование, кто его знает. Вот, Поэтому в разделе «Работа» будет, собственно, вот такая вот работа у нас разнообразная. Ну, это я имею в виду подработка, да, опять же, потому что, допустим, если у нас есть заказчики, и они внесли какую-то сумму, то не больше этой суммы идет у нас расход, так скажем, да, потому что тогда... А, иначе, иначе средств, э, средств не будет для выплаты. Поэтому э, какая-то определенная сумма есть, и сумма, опять же, на, насчитывается за время да, определенная По сложности задания может быть э, заказчик. То есть все это автоматизировано. Не через какие там контакты, не через какие там письма, еще чего-то, еще чего-то. Нет, а все это считается а, считается автоматически, да, и там, естественно, тоже на таких вот э, сервисах, да, естественно, нужны и администраторы, и модераторы, и их работа тоже, соответственно, должна оплачиваться, как я думаю, как на всех-то сайтах. Вот, ну, там, там, да, там платят, конечно, люди, как бы и я сам, собственно, был рекламодателем, и я сам, собственно, платил деньги, у меня возникали какие-то вопросы, почему за, за пять минут приходят э, там буквально чуть ли не десятки, ну, не десятки тысяч, но ну, там сотни там приходят посетителей, да, деньги мои с рекламного счета ушли. И, э, собственно, на сайте, допустим, счетчик у меня не сработал, и посетителей у меня как бы нету. Ну, трафик, грубо говоря. Но так как я уже говорил, что я отказался от этой идеи, то есть, эта идея, конечно, хорошая, трафик, но не очень. Так как все мы знаем, что целевые посетители, да, которые готовы сделать заказ и заказать товар или услугу, они нужны больше, больше сайту, чем просто те, кто посмотрит и уйдет. Вот так, так вот, я думаю, этот раздел работы, да, так он и будет... будет Устроен таким образом и выплата тоже будет проводиться автоматически переводом, как на, на нормальных сервисах а, по заработку, на тех же биржах фриланса или где-нибудь еще. Без комиссий, естественно, никаких комиссий у, у меня здесь. Ну, как у меня, собственно... Сами понимаете, что с моими навыками такой портал я, может, буду создавать лет 20. А если это будет... Если это будет общая работа, да, допустим, с кем-то, тогда, да, может быть, и какие-нибудь наши партнеры помогут, может быть, еще что-нибудь, да. Тогда... Тогда, конечно... Во всяком случае, с моей стороны, да, как идея, идея портала, да, я не, не буду никаких а, комиссий там брать, потому что у меня не для этого все делается, не для заработка. То есть, если будет где-то, ну где вы сами вы подумайте, портал для инвалидов, для инвалидов и всех желающих, кто будет какие комиссии платить, я, я лично не буду, Да, да, думаю, вы тоже не будете. Поэтому, да может быть и спонсоры, спонсоры будут помогать, да, в этом случае. Тогда, конечно, в разделе работа будет повеселее, если будут спонсоры. Ну, также в разделе обучения тоже будет повеселее. Ну, все остальное тут понятно, да. То есть ссылки это ссылки. Даже можете сами добавлять, если что найдете, опять же, и по обучению, и вообще на полезные ресурсы всякие добавлять ссылки. Форум это форум, чат это чат, да, что у нас вакансии, резюме, тут все понятно, творчество, все что угодно, и музыкальное, и может быть какие-то работы, Разнообразные самые, да, творчество. Что еще? Давайте общаться. Тоже, может быть, блоги какие-то, э как сказать, сборник, не сборник, да. Ну, может быть, да, блоги с комментариями, допустим. Может быть, на портале можно будет создать свой блог и общаться в комментариях спокойно. Ничего такого сложного нет. Вот, собственно... Такой вот прототип портала возник у меня, возник у меня такой, такая идея. Вот, собственно, таких порталов уже достаточно, да, я думаю. Парочку-тройку парочку, я видел из них. Но мне хотелось бы именно, чтобы был вот этот вот развит. Раздел обучения, да, и раздел подработки, работы именно по сайтам, именно автоматизированный. Одновременно он был бы как бы и, раб, и подработкой, и одновременно и обучением, может быть, обучающим. Тоже, если человек что-то не знает, да, там а, были бы а, такие обучающие а, вещи. Вот. Но чтобы все это не занимало кучу времени и не давало, давало заработка в 10-20 рублей за целый день сидения, да, или даже там, за 3-4 часа сидения. Нет, а чтобы это было действительно какой-то лимит времени, то есть, допустим, человек проработал час да, или полчаса, Потом он э, будет работать еще через 2-3 дня, когда захочет. Но чтобы у него сумма на, набиралась, то есть чтобы в месяц у него была подработка стабильно, может быть 500, опять же, рублей те же за 5 часов, да, если 10 часов, может быть 1000, вот если больше, то есть по мере сил, возможностей, чтобы набиралась, да, и автоматическая выплата была тоже. На, на карту Сбербанка, да, или кто, кто кому куда удобнее лучше, я думаю, на карту Сбербанка, потому что Яндекс-кошельку я в последнее время что-то доверять перестал. Может быть и зря, я не знаю. Но что-то вот у меня с, с ним не очень. Вот. Так, ну на этом я заканчиваю нашу короткую, опять-таки, презентацию. С вами а, была школа SEO для грудничков. Вот, пишите, как вам идея портала и где его лучше сделать, э, допустим, на какой платформе, если кто знает. Э, вот, и какие еще разделы добавить. Вот, всем а, спасибо, всем удачи. До новых встреч.